И всем привет, дорогие друзья, с вами Банан Иван. И я вам готов представить свой новый датапак, который добавляет 8 новых мобов. Также я хотел бы вам сказать большое спасибо за 100 подписчиков. Я буду стараться над контентом и делать его, соответственно, более качественнее. Вот. И давайте приступать к обзору. Итак... Когда мы установим датапак, мы должны, соответственно, прописать команду слэш reload. И нам высветится в чат. Mobs плюс успешно установлен. Версия датапака 1.0. Автор датапака, банану One. мы можем нажать на данную кнопочку и перейти на мой канал. И на эту кнопочку, чтобы перейти в наш дискорд-сервер. Кстати, дискорд-сервер в описании. Присоединяйтесь, будем общаться, будет весело. Итак, почему я сделал ночь? А для того, чтобы продемонстрировать вам новых мобов. Сейчас давайте-ка полетаем, может быть и увидим. Вот, новый моб, это у нас а, зомби-воин. Он будет полностью в железной броне и а, ходит с железным мечом. Вот, соответственно, все это с него выпадает с 10-20% шансом. Как-то Так. А, так. Сейчас мы вот полетаем, посмотрим. А, может быть, где-то мы еще увидим нового моба. Так, вот духи. Ух ты, сразу же два духа. Вот такие вот они красивые. У них по 10 жизней. Ходят они с каменным мечом. И вот такой вот кожаный броне. Вот. А, теперь. Предлагаю нам переместиться в шахты. В шахтах у нас будут спавниться два новых бомба. Это а, зомби-шахтер и шахтер-скелет. А, вот. Разницы между ними нет практически. То есть это а, они отличаются лишь своим обликом. А, сейчас, давайте-ка я сделаю. Выдам себе ночное зрение. Отлично. Uh, Все. И вон. У нас уже появились uh, зомби-шахтеры. С них могут, может выпасть uh, железный слиток. В количестве трех штук. С, 10, нет, с 15% шансом. А также алмаз с 5% шансом. Uh, вот. Uh, также то же самое у нас у скелетов. Давайте-ка попытаемся их найти. А, так. Ну, соответственно, выживание, если бы мы были в выживании, то спаунрейт был бы больше. Итак, и вот новый моб. Это у нас а, дух а, редстоуна. Вот такой вот. Он красивый. Он может появиться также и вверху. А, и в дистанции четырех блоков он будет и сушать все. То есть, даже своих союзников. А, и с него с определенным процентом, с, с определенным шансом будет выпадать редстоун а, блок, а также редстоун. А, итак, давайте-ка найдем а, нашего скелета. Так. Кажись, его нету. Угу. печально. Ну да ладно, мы должны, значит, его сами заспаунить. Так, берем яйцо призыва скелета и пытаемся заспаунить. Вот, появился у нас, соответственно, шахтер. Но если же мы будем находиться не в шахте, то он не появится. Так как у него такое условие. И здесь на поверхности может появиться только редстоун дух, а также обычный черный дух. Так, вот мы спауним. Вот, и у нас появился редстоун дух. Еще один редстоун дух. И вот еще один новый моб. Это скелет воин. А, Итак. Ну, как мы видим, у нас не спаунится э, шахтер. Ну, вот, собственно, и все. А И также у нас есть моб. Это быстрый зомби. А, Давайте-ка я его сейчас заспауню. То есть все монг будут спавниться у вас в мире. Итак, вот у нас появился быстрый зомби. Так, сейчас мы понаблюдаем за ним. Ты будешь двигаться? Вот, видите, он быстрее. А, и у него также больше запас здоровья. И он будет видеть вас за 64 блока. Когда стандартный зомби, если я не ошибаюсь, 40 блоков. Ну что, с вами был Банануан. Ссылку на данный датапак я оставлю в описании, когда здесь соберется хотя бы 12 лайков. А почему бы и нет? В принципе, это ну, практически одна десятая от э, всего числа подписчиков моего канала. А, с вами был Банануан. Всем удачи. Всем пока.